Сейчас любой из вас может выйти и всякие за свидетельство и, и за свидетельство. Да. В книге Откровения написано. пишет а, о том, что они победили дьявола. «За победили дьявола. Кровью Агнца. Через на Агне, и словом свидетельства своего. Через на свое Знаете, в этом Благодать свободной церкви. И вот свободно ничто не запрограммировано. Ничто не, не И вот, вот это свобода, да? И что любой может выйти. может да Любой От национальности. От национальност. Вот я увидел, что первая сестра. сестра, С Николаева. <связь> Давайте поприветствуем Некаб всех. Я поздравим. Я вот Меня зовут Маша, очень приятно. Я и Маша, много Я вот помню, в школе всегда выходила на экзамен в первое. В что-то из Лизах на Испитите первое. Потому что пока дойдет до тебя, ты ну, что уже то... все забудешь ну, и приемничаешь. Ну-ка ты стыкни до тебя, птички забравишь вещефсичку, что ты себе притеснялась. Пастор сказал, что готовьте свидетельства, и, и честно, их не настолько... Да подготовим свидетельства-то. Их настолько много. И те с толковым ногу, что не знаешь, чего начать. Что не знам, от какого-то започна. Но главное свидетельство нашей жизни... Обочина и Что свидетельство на что что? Что мы дома. Ченисми в кыште. Мы когда э, приехали сюда, Кулак Николаев. Духме Тукут Никулаев. Ну все знают причину. Сечки знает причину-то. И э, ну мы оказались не дома. И все указах мне не удумоси. Поиск церкви. И только нету на церкву Поиск дома. Только нету Поиск обстановки. Жизни, жизни вообще на всего. Только нету нас имея живот. У нас в Николаеве было все и работа в всичку, и дом работа, и, кышта, и, церковь. и церковь. церковь которую мы очень любим церковь такой а от много любим. И э, когда я для себя приняла откровение, что не желаю за себя сел, а, откровение то, в Боге мы всегда дома. Чем Господу неисмеривные вкушки. На прошлой неделе пастор говорил проповедь. Минута седмица пастора оказывавшей на проповедь, в которой я ходила всю неделю. Во в сходех присела та седмица. И пастор говорил проповедь. И пастора оказывавшей на проповедь, как мой пастор в Как твой мой пастор в церкви. Такой в же тембр. Пос... Сущие тембр. Такой <laughs> же. <laughs> Ну, вот все, все так же. Сечку и пусть уж тебя начин. Сегодня пришли сестры на, на в церковь. И за прославление всех все псалмы потом... с нашей церкви. Сечки тип псалмы с вот церковь. И это основное свидетельство. И твое основное свидетельство. Мы в, в мы молились за поиск дома. Неисмольих мы до дом Варна, Бог помог нам его найти. И Господь не помог да го на догунемелим. Цена, качества Цена то и качество то. Все соответствует. Сечку мы молились за устройство в Варнах. Молились за устройство в Варнах. Вчера пошли с сестрой э, убирать помещение. Вчера учитывали мы с сестрами, да почистим одно э, место. Ну, чтобы чтоб все понимали, я 20 лет главный бухгалтер на, в Николаеве. Сестра 25. А У 20 години счет водителя Вов Николаев. Закатали за стола и пошли в 25. У 25. Под все подготовки мы доходим, чистим. И девочка, в которой убирали помещение, и у Мичи э, там, в помещении говорит, а это будет школа казачет, ваше училище. А мы говорим, но ну, мы не знаем болгарский. Ник казахмини не знаем болгарский. А она говорит, а вам не надо его знать. Тя казахмини мне его очень знать. нужны ответственные люди. Много мне вот <laughs> от, отговорни хоры. И мы ждем на следующей неделе от нее звонка по поводу работы. И за неделе мы соучастками от нее убеждены заработа. И мы ехали сестры в автобусе. И не мы с сестрами в автобусе. И просто хочется плакать просто не что доплачим от счастья. Какой у нас чудесный Бог! Колко чудесе нашей Господь. Аминь, аминь. Очень мощное свидетельство. Спасибо Богу. Слава. Богу.